Всем привет, Всем привет, друзья! Мы сегодня снова на даче, как видите, погода просто замечательная, мы сегодня здесь не одни, с нами самый лучший помогатор 3000, Юлия Алексеевна, она стоит за кадром, она сейчас будет нас снимать, и сейчас... С помощью чудо-инструмента мы будем промерять забор, потому что уже совсем-совсем скоро, уже прям вот-вот-вот мы будем закупать на него материалы, и ставить вокруг нашей дачи забор. Мы сначала поставим забор, а потом уже будем внутри все выгребать. Это сразу говорю, чтобы не было лишних вопросов. В общем, сейчас передаем камеру оператору и начинаем мерить оттуда, сюда и вон туда. Так, я хочу немножко показать, что тут у нас вообще полнейший кошмар. Вот вот такого вот у нас здесь... Какая у нас тут прелесть. Мы это все прекрасно знаем. Убирать будем потом, после. Потому что у нас здесь есть очень плохие жители. Сейчас я вам покажу. О, господи, я провалилась. Так, где они? Мои друзья. Видите, как их стало много. Mm -hmm. А я тебе говорила, я хотела вот тут вот чуть-чуть скопать. Mm -hmm. Вот тут вот. И вот тут и Mm -hmm. Потому что ты там там, же больше вот будет. Вот как раз вы можете вот это вот сейчас и убрать за сегодня, если не хотите ветки резать. Не хотим. <свят> Даю, не хотим ветки резать. <свят> Я не горю, <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Так, в общем, давайте вот так вот и померяем вот так вот, напрямую туда. растягивая <свят> на 5 метров только не быстро. Вс ⁇ Нет, не быстро, с уже-то нет. Стоп! В общем, друзья, сейчас примерно я посчитал, сколько нам нужно столбов, сколько у нас получается пролетов, сколько на все это нам потребуется досок, потому что деревянный, все-таки мы решили делать забор. В общем, по моим подсчетам, нам необходимо 17 столбов для забора, 3 столба для калитки и ворот. То есть у нас будет так, три столбика, здесь калитка, здесь ворота. Вот, я надеюсь, вы все поняли. И у нас получается 95 досок нам необходимо на все вот это вот добро. 95 досок это чуть-чуть побольше двух кубов. Куб у нас стоит в среднем около 20 тысяч. В общем, по моим подсчетам. На дерево, потому что нам еще нужны будут бруски, э, промеж э, досок вставлять. На дерево около 45 тысяч. И краску, которая мне понравилась, которую я хочу обрабатывать, около еще 10 тысяч. В общем, суммарно забор в районе 55 тысяч по материалам получается. Плюс доставки туда-сюда, ну, короче, около 60. Точную цену мы вам уже назовем, когда все это приобретем, когда привезем сюда и сделаем забор. Сейчас я его дома еще раз прорисую. Полностью все правильно просчитаю, потому что это я так предварительно подсчеты сделал. Главное, у меня уже есть размеры, я уже представляю, какой формы он у меня будет. И осталось только нарисовать, просчитать, дождаться получения еще одной или двух, или трех, или четырех зарплат <laughs> и делать заказ. В общем, ждите совсем прям очень скоро уже мы начнем завозить сюда материал, чтобы делать забор. Покажем вам, по какой технологии мы хотим его делать. Это будет, ну, не совсем обычная как для моего окружения технология. Всем, кому я не рассказывал, все удивляются. Никто так не делал. Я буду первопроходимцем <связывая>, среди своего окружения по такому принципу построения забора. В общем, ждите. Совсем скоро уже будем вам показывать. А сейчас давайте займемся делом. Девчонки будут убирать мусор. Я буду заниматься какими-нибудь мужскими делами, которые требуют грубой мужской силы. <связывая> Что там за маленький такой садовник-огородник? В общем, друзья, как вы заметили, я поднялся на второй этаж увидел что здесь сломана рама это там будет. Да? что здесь сломана одна рама это очень плохо ее придется реставрировать и я хочу попробовать открыть эти железные ставни хотя бы одну для того чтобы мы могли очищать весь второй этаж и выбрасывать отсюда мусор давайте я сейчас попробую поковыряюсь если у меня что-то будет получаться они видите на петлях я обязательно включусь, потому что пока что я даже не представляю, как здесь все это устроено. Друзья, что я нашел? Вы слышите? В общем, я сейчас здесь шумел. И вот здесь где-то... Вот где-то в этом районе у нас гнездо, <смех> представляете? <смех> Там живут птички. В общем, не будем тревожить пока что их домик. И приступим к открытию второго окна. Одну э, гайку я смог скрутить вот с этого штыря. А вот с этого нижнего, вы видите, в цементе нужен ключик. Сейчас придется спуститься вниз, найти такой ключик подходящий. И попробовать ее отвернуть. Если я отверну эту гайку, я выбью эту штангу туда. Верхнюю с помощью молотка я тоже выбью туда, и у меня откроются врата, и мы сможем уже в это окно, давайте попробуем его вообще открыть, оба, раму сможем открыть и выбрасывать весь мусор наружу через это окно, и у нас здесь впервые за 15 лет будет солнечный свет, представляете? Давайте найдем ключик и попробуем это сделать. Ну а если не найдем, по стариночке отпилим всю это ручной ножовкой, потому что пока что электричество нам еще не дали на даче. Друзья, в общем, спустился я надел защиту для органов дыхания. Это обязательно атрибут, если вы работаете на таких же заброшенных пыльных, грязных объектах. Берегите свое здоровье в первую очередь, потому что здоровье нужно беречь с молоду, как говорит мой отец. Вот, а я хочу поделиться по моим счастливым глазам, вы видите, хорошие новости. В общем, гаечка, так, мне одной рукой, Ой, не оселяет ни пальцем, в общем, гаечка вот эта поддалась. С помощью вот такого вот заточенного молотка я оббил весь бетон, сейчас я ее скручу, а вот она, видите, крутится, сейчас я ее скручу. Первый есть. Ура! Мы победили эти оковы. Ё-моё! Я надеюсь, вы что-то видели, друзья. Я очень старался заснять для вас. О, сюда подул свежий воздух. Какая красота! Офигеть, смотрите. Чудесно, просто великолепно. И солнышко, господи, это солнышко будет светить в наши окна. Как же чудно. Я прям не могу. Да, наш участок пока выглядит заросшим. Но поверьте мне на слово, когда мы сможем сделать все, что мы запланировали, здесь будет неимоверная красота. Он будет просто дышать новой жизнью. Мы ему это обещаем, нашему участку. Но есть нюанс. Видите, что с рамами. В общем, похоже, все, что я планировал с восстановлением, очень сильно сейчас будет нам усложнять. Жизнь, потому что эта рама, как вы видите, сломана. Это тоже под полную реставрацию, плюс все гвоздями, вот она истыкана. Если это все реставрировать, это нужно будет все правильно заделывать шпаклевкой. Короче, возможно, на авито придется искать бушные пластиковые окна, и это будет гораздо меньшей проблемой выбить все вот это дерево и поставить сюда пластиковые окна. И, как вы видите, вот столб. Вот такое здесь небольшое расстояние. Вот второй столб. Это перелом крыши, который я вам снаружи показывал. То есть, это, по сути, стены. Потому что тут вот совсем чуть-чуть места. И уже начинается пологая крыша, которая приходит оп, вот в эту точку. И дальше еще резче перелом крыши. В общем, ширина второго этажа. Размеры этого помещения я забыл. Представляете? Вот так вот. Это все эйфория. Это радость все моя. 2.30 промеж этих столбов и вот так 2 метра это помещение. То помещение, соответственно, 2.30 на 4 метра. По всей видимости, придется консервировать второй этаж пока что в таком недостроенном виде. Как бы это грустно ни звучало, вытаскивать отсюда весь хлам, для чего я, собственно, сейчас и открыл эти окна. Придется расчищать все по максимуму пока что консервировать и заниматься плотно первым этажом. А уже после того, как мы сделаем первый этаж, придется, наверное, сносить крышу и поднимать стены, хотя бы вот на мой рост, на метр семьдесят поднять стены, доложить и сделать небольшую двухскатную крышу. Таким образом мы что добьемся? У нас будет 4 на 2 это помещение и 4 на 4 то помещение. Вот. И у нас будет полноценный второй этаж А для дачного летнего домика это просто супер Потому что лестницу отсюда мы хотим перенести в дальнейшем Вот сюда, вот за угол и будем подниматься сюда, выходить в ту комнату. Там будет такая гостевая спальня. А здесь будет отдельная детская спальня. Ну, или Ксюша вам потом расскажет как-то по-другому. Я, может, уже что-то напутал. В общем, это будет весь второй этаж, как две спальни. Но, как вы понимаете, спальня 2,30 на 2 метра, это вообще нет ни о чем. Это очень мало. А когда спальня будет 4 метра в ширину и 2 метра... 4 метра в длину и 2 метра в ширину... Это уже будет хотя бы 8 квадратов, более-менее похоже на спальное помещение, там 16 квадратов, это уже полноценная комната, можно окна сделать побольше, можно убрать вот эту перемышку, вовсе сделать одно панорамное окно, здесь то же самое можно сделать, можно под заказ сделать такие окна, либо найти их на авито. В общем, будем думать насчет второго этажа. Но сейчас он вздохнул жизнью, вздохнул свежим воздухом. Впервые за 15 лет. Поздравьте его с этим. Поздравьте нас с этим. Вот, кто ждал снятия оков. Вот, первый шаг мы к этому сделаем. Сделали. В этом году мы их снимем все, не переживайте. Пока что это пробный вариант. Как вы видите, электричества на объекте еще нету. На нашей даче любимой. Поэтому приходится все вот заточенными молотками делать. Я тут, кстати, еще припас... Свою верную подругу, которой я снимал первые оковы на этой даче, когда здесь тоже еще вообще-вообще не было электричества. Сейчас-то оно здесь есть, просто не включено во всем СНТ, потому что пока что дачный сезон не начат. О, я такой счастливый, друзья. Спасибо всем, кто нас смотрит и, и, мы, и разделяет вот эту нашу радость. У меня уже язык заплетается. Мы очень вас любим, наши дорогие зрители. Давайте еще раз насладимся чудесным видом в наше окно. Сказка, просто сказка. Девчонок здесь еще даже не видно. Они еще даже, походу, не подозревают, что здесь происходит у нас с вами. Вы-то уже знаете, а девчонки еще нет. Давайте сейчас попробуем вот это окно сделать то же самое. И если получится, позовем их, похвастаемся. Нет, друзья, никак она мне не поддается. Нужен инструмент, которого у меня сегодня, к сожалению, с собой нету. В следующий раз я обязательно возьму набор ключей, возьму пассатижи, и мы ее с легкостью снимем. Эту, соответственно, тоже в следующий раз снимем. Пока что пускай дом насыщается воздухом, отсюда выветрится вся 15-летняя пыль, вся эта грязь. Кстати, здесь вот можно впервые прочитать, что написано. Масло ДМГ-10, ГОСТ какой-то, партия номер 170. Брутто 15 и 3 килограмма. Нетто стерто, к сожалению. И год 1972. Представляете? Это масло. Мне в отцы годится. Канистра, по крайней мере, точно. Но внутри ручки, всякие гвозди. В общем, ничего интересного. Пойдемте вниз, спустимся и посмотрим с улицы, как все это выглядит и покажем это девчонкам. к вам предложение хотите отдохнуть то я смотрю тут уже целых три мешка собрана с половинкой пойдемте мне надо снять вашу реакцию Да. все они они все-таки на петлях теперь я выключаю видео и показываю вам что я там наснимал чтобы вы уже посмотрели прямо сейчас прям здесь какой там вид офигенный открывается Давай. Давай. 2 не смог надо ключ. Огонь пылает красным пламенем Вниз я вывалил угли покупные Сверху немного положил дров местных Там яблоньки, тоненькие ветки яблонь Они дадут хорошие тоже угли Вот, пока огонь горит Вот обратите внимание на мангал В каком он состоянии после нашего последнего приезда Вот видите, вот по этим вот разводам он стал еще более ржавый В общем, как я понял, красить мангал идея так себе Либо надо супер какую-то крутую краску либо я не знаю, что надо делать Но от температуры, во-первых, и стенки выгнуло Он у нас, не сказал бы я, что тонкий мангал Но стенки все равно, видите, как выгнула. Мангал у нас по толщине на миллиметра два-три, наверное, есть То есть, ну, такой нормальный металл Ну, ничего страшного, мангал, он, в моем представлении, должен быть таким Немного ржавым, немного неопрятным Запомните все на таком моменте Покажу вам потом результат Вот это вот сейчас Всё, постараемся убрать и покажу уже сразу после. Мы поведали. Вот в таком виде у нас сейчас здесь все находится. Гора пакетов с мусором. Тут мы начали дальше расчищать. Здесь, то есть, вот, не знаю, видите или нет, теплица покосившаяся. Вот она. Вся ходуном ходит, вся трясется. Вот. Здесь вот даже на дальше начали бутылки убирать. Саша нас обедать позвал. Вот. И у меня такой вопрос. Вот кустик, вот кустик, и вот этот. Это все смородина. Есть, по-моему, либо это вся красная, либо здесь тоже желтое еще есть. Так, сейчас. Секунду. Вот так надо сделать. Она плоды давала, но, конечно же, мало. Я не знаю, как ее оживить. И можно ли вообще ее оживить? Вот у меня здесь три кустика есть. Я сейчас постараюсь вот эти вот все сухие ветки убрать. Оставить только живые. Вот такие вот. И посмотрю, что будет. Мне кажется, это правильно. Работаю по логике. Вот эта вот ветка сухая. Здесь ничего нет. Значит, ее можно убирать. А вот это вот на ней вот почки есть. Значит, ее оставляем. Вот тут вот тоже высокая есть по-моему рост. Тут вот тоже почки есть. Значит, ее тоже оставляю. Ну, не знаю, пока делаю, как считаю, правильно. Так, я все обработала. Здесь покидала то, что не нужно. Вот у меня такие кустики получились. Не знаю, посоветуйте мне срезать это все полностью под корень, выкорчевывать или все-таки дать им попробовать вторую жизнь. Второй кустик тут только... Ну вот это вот, мне кажется, пошло. И вот отсюда одна веточка. И вот этого я, наверное, много оставила. Особенно на таком вот уровне. Ну не знаю. Посмотрим. И вот еще один. Тоже смородина. Вроде здесь все красное смородин, Тут никаких других не было. А может и черная. С красной вместе по очереди. Вот. Все, теперь вот это вот сейчас будем отсюда убирать. Мешки и снова загружать новые. Так, мы тут весь мусор. Саша, точнее, нам весь мусор перетаскал. Вот такая там уже гора огромная. Образовалась. Фух, запыхалась я. Весь отсюда мусор убрали. Юлька мне тут уже граблями помогает. А, тут все убрали. Все расчистили. Сколько смогли. Вот. Я сейчас еще вот эти вот все ветки буду убрать. Вот это то, что я нарубила, буду убирать. И расчищать вот это вот пространство. А пока санюк мне помогает, мы а, сейчас. Я вот за мешками прошла хотим сделать нам тропинку получше немножечко сейчас покажем. вот наш муравейник. Вот тут вот мы начали сейчас быстренько загружать все в пакеты и вот я сейчас хочу вот это вот все загрузить и соответственно чтобы саша сходил сразу и отнес нам мусорку потому что возможно это быстренько сейчас все утилизирует блин вот вообще он да как он тут оказался Mm. -hmm. короче смотрите друзья какую я тут гору веток уже набросал это гора вот с этого дерева срезал я его все мелочь сверху с него вернее и оставил только большие стволы эти стволы электропилой под корень будем срезать и выкорчевывать здесь у нас уже вот так открывается вид простор здесь тоже куча веток все это надо дробилкой дробить и знаете какая новость нам сказал председатель Оказывается, у нас все это время было электричество. А я только-только его сейчас проверил. Вот. Да, точно. Сейчас, значит, мы попробуем опустить насос в скважину. Супер. Все, друзья, как вы видите, электричество сюда подано. Насос опущен. К трубе привязан. И здесь бежит вода. Опустил насос немного пониже, чем в прошлый раз, для того, чтобы сейчас с помощью него вычистить оттуда все, ну, всю грязь. Он у нас шнековый, поэтому через него мелкие частички нормально пробегают. Шнек, конечно, портится, но ничего страшного. Этот насос у нас был такой временный. Он так уже много отработал, больше, чем я на него рассчитывал. В общем, сейчас будем гонять скважину до вечера. Вода пошла ледяная. Пускай она прочищается, промывается. Промывается. Ой, гудит это вот лист железо, то, что я на него трубу положил. Ну, ничего страшного. В общем, пускай гудит, пускай бежит. Воды напор очень хороший. А мы, тем временем, еще чем-нибудь позанимаемся. Пойдемте посмотрим, чем там девчонки у нас заняты. А вы чем тут типа, занимаетесь? Порядок наводите? Все с вами ясно. Вода пошла, пошла еще с более сильным напором, чем в том году. Да. Да. Класс. Вот, смотрите, как... Да. В общем, они здесь вот прибрали такую полянку небольшую. Все, все, все, все, все. Расчищается потихоньку. Ну все. Ой, да, сложили мы туда вон, видите? Мешки мусора. Собираем мы здесь всякое-всякое разное. Подъезжал сейчас к нам председатель. Здоровались. Рассказал нам, что у нас здесь есть электричество, оказывается. Уже неделю как. Вот. А, а я что-то все протупил. Ну, ничего. В общем, погнал я в дом. Ветка-дробилку, наверное, сейчас поближе к выходу достану, попробую. Завтра будем это... А завтра будем ветки дробить весь день. Да. Надо маску, значит, Иди, взять. Мучу, во, точно, сейчас пойду выступлю на тропинку мульчу. Вы, в общем, видите, как сейчас выглядит эта тропинка. Давайте запомним ее такой. И через секунду вы увидите, какой она станет после мульчи. Итак, друзья. Я запыхался, три мешка принес и устал. В общем, вот такая вот золотистая дорожка. Теперь у нас... На видео, наверное, вы ничего не замечаете, как будто бы ничего не поменялось. Ну, дорожка отсыпана теперь такими щепками-опилками. В общем, будет ходить почище, даже в дождливую погоду. Это очень хорошо. Вот, здесь поэтому я вот перед входом тоже накидал, потому что здесь такая нединка, и постоянно грязь образуется пока что. В общем, такая золотистая тропинка теперь. Вход на нашу дачу обозначили мы таким образом. Тем временем, водичка здесь у нас журчит. В общем, лежит такая вот... Ну, не сказать, что прям кристаллень чистая. Но практически идеально прозрачная вода. Запах пока что у нее имеется немного такой. Ну, знаете, осенней застоявшейся воды. Когда вот вода с листьями стоит где-нибудь, преет такой не очень приятный запах. Ну, по-русски сказано, будет тухликом. Вот. Здесь пока что система у меня таким образом сделана как вы помните, а может кто-то и не помнит, оголовок скважины я уже приобрел. Будем выкапывать здесь кессон, заглубляться где-то на метр хотя бы и ставить на той глубине уже оголовок. Вот, уже и трос нормально зафиксируем на оголовке, пока это все выглядит таким вот образом. В общем, как мы сделаем кессон, мы проведем воду в дом. Не знаю как, возможно, как-то вот так вокруг бака обкопаемся, Пока я еще не думал на этот, по этому поводу. Все, скорее, да, вот так вокруг бака обкопаемся и заведем в дом, в большую комнату воду. Там мы выкопаем погреб в большой комнате. И внизу у нас будет стоять станция насосная. Чтобы на улице у нас не ни насосов, ничего такого уже не находилось, чтобы все было в домике. Культурно, аккуратно. А на улице только доступ будет вот к вот этому заходу туда вниз и уличному насосу. Ой, что говорю, насос у нас такая останется на улице. В, в, сам бак расширительный будет в домике, в подвале. Так, все, ребята, мы тут все расчистили, все убрали. Здесь тоже эту тепличку старались убрать полностью. Там вот мусора много было. Все убрали. Вот Юрку нас доделывает. Я сейчас... А вокруг муравейника постаралась обойти и тоже порасчищать вот тут вот полянку небольшую. Завтра буду вон те бутылки убирать, вот. Гора у нас опять прибавилась, Саша отнес еще 4 пакета, которые мы загрузили сейчас. Вот такие вот дела. Все, умаялись уже, домой пора. Ну вот и все, друзья. Поработали мы сегодня нормально, почистили, вычистили очень много бутылок отсюда, убрали прям очень много мешков на самом деле, девчонки, я тем временем да. срезал дерево, один огромный куст, который сквозь несколько теплиц там прорастал, запустили скважину прочищаться, чуть-чуть она у нас минут 20 поработала. И открыли окно на втором этаже. Завтра опять, правда, мы сюда приедем и уже закроем его. Но я думаю, за сутки там хоть чуть-чуть обновится воздух в домике, выйдет лишняя да. пыль, оттуда грязь. Вот поэтому сегодня сегодняшний мы... день очень продуктивный. Завтра мы еще раз сюда приедем. Да. Продолжайте работать, но продолжим вдвоем. Так что сколько скоро что? будет еще одно видео. Смотря сколько мы завтра успеем сделать. Всем спасибо да. за просмотр. Дзен, телеграм-канал. Не забывайте пока, везде пока. подписывайтесь. Всем пока!